Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чаюк ТВ. В данном ролике я расскажу очень-очень интересную информацию про обновления. Когда же выйдет новая карта The Airship? Когда же выйдет новая дорожная карта? Да, я расскажу про целых две новых карты. Также я расскажу про то, что же нас ждет в грядущем обновлении. В общем, ролик мега интересный, мега информативный, мега крутой. Поэтому я попрошу тебя лайк авансом и давай по традиции наберем под этим роликом тысячу лайков. Также, пожалуйста, подписывайся на мой канал, потому что целых 84, целых Четыре процента людей смотрят мой канал без подписки. но если именно ты подпишешься, то мы сможем достичь моей цели. 20 тысяч подписчиков. В общем, пожалуйста, подписывайся на канал, ну а мы приступаем. А перед началом я рекомендую подписаться на канал Дакан Бивер. На канале в основном короткометражные видео, которые имеют некий сюжет и сопровождаются видеоэффектами. Так что на канале, на котором 400 подписчиков, ты увидишь голливудские фильмы. Это тебе не сериал на втором канале. Также на канале ты увидишь каверы на известные песни. В общем, ссылка на канал в описании. Давайте ребятам наберем 500 подписчиков. Я думаю, они заслужили. Ссылка на канал в описании и в закрепленном комментарии. Начнем с того, что же нас ждет в грядущем обновлении, а потом мы поговорим про новодорожную карту. Считаем, мы надеемся добавить аккаунты в игру где кабрю. Да, разработчики планируют новую карту еще с декабря. Они хотели ее добавить в игру в декабре. Однако у них что-то не получилось, а именно обновление. Однако к точно дать обновы мы еще вернемся. Да, есть что-то интересное. Это позволит игрокам сообщать об учетных записях, которые являются токсичными или взломаны. Сначала они могут быть немного скучными, но такие вещи как списки друзей также появятся позже после запуска. То есть после обновления добавят систему аккаунтов Ну а спустя примерно месяц уже можно будет добавлять друг друга в друзья и да я некоторых из вас буду добавлять друзья так что оставайтесь со мной перевода локализация если кратко то разработчики просто уточнят переводы которые уже есть и также добавят несколько языков переводов Но нас это не интересует поэтому мы двигаемся дальше ведь я расскажу когда же выйдет новая карта airship и когда же добавят дорожную карту в общем двигаемся дальше Поддержка для слепых. Этот патч содержит первый этап поддержки дальтоников. Мы продолжим мониторинг, чтобы увидеть, как он работает. Так как патч поддержки дальтоников уже есть в игре, получается в этой обнове мы получим поддержку слепых. Это максимально странно, как человек, который вообще без зрения, который ничего не видит, может играть в игру. Ну и надеюсь, то, что разработчики что-то крутое придумали, я в них верю, так как это будет просто очень крутая поддержка, и все будут уважать по максимуму компанию Нерслот. Ну и также разработчики выпустят Among Us на Xbox. Ну а теперь более интересная информация. Когда же выход об новый Airship, и когда же добавят маленькую дорожную карту? Дорожная карта на 2021 год. Теперь, когда мы подготовили много вещей к праздникам, мы стремимся быть более прозрачными в отношении того, что мы выпускаем. И ожидаемого заказа, ставь общую доступную дорожную карту. В общем, разработчики еще не выпустили Airship, а уже говорят про дорожную карту. Но для того, чтобы узнать, когда же выйдет дорожная карта, нам сначала нужно знать дату обновы, в которой будет карта Airship. Я все время топил за число 14 февраля, потому что это единственная официальная дата. Однако разработчики стали очень много делать постов, в котором они дразнят игроков. То есть это, наверное, говорит о том, что карта уже готова. То, что все баги уже пофиксили, и значит то, что она уже очень-очень скоро. Ну а так как уже все готово, я ставлю на 30 января. 30 января это пятница. В пятницу я уже говорил то, что обычно все обновления выходят в играх. Ну и также здесь есть одна загвоздочка. У разработчиков будет день. День 30 января. Но, однако, у нас это уже будет ночь. Ну а раз огромная карта Airship выйдет уже 30 января, то можно. Подумать то, что дорожная карта выйдет в начале апреля, потому что у разработчиков есть все механики которые им нужны да и тем более эта карта будет маленькая Ну а раз столько времени разработчики делали airship то тогда я думаю то что для них не будет особого труда сделать небольшую карту но здесь есть одна загвоздочка ну не потеряет ли актуальность игра к этому времени потому что разработчики очень много тянут Ну это уже дело самих разработчиков на твое дело поставить лайк и подписаться на канал ты еще не подписан но мое дело делать для тебя годный контент на этом все всем спасибо всем пока